Чтобы ответить на вопрос о влиянии анестезии, вот а, нами была собрана установка, то есть а сюда помещалась а, грызун, и его подсвечивали а, тремя длинными волнами – зеленым, красным и инфракрасным.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 Редактор субтитров Универньюз.